возможностей обычной зарядки либо для ноутбука можно использовать вот такой вот хавчик естественно зарядка должна быть обязательно quick charge чтобы можно было хотя бы два устройства нормально зарядить вот в принципе очень даже ничего 4 дополнительных порта из одного преобразователя. Места мало, но функционал очень даже хороший. Особенно в поездках где-нибудь на море поехать, отдохнуть, либо там, где зарядка одна, нужно зарядить два и, или три устройства одновременно.